живым зверем ярким солнечным днем за прекрасным теплым зверем поющим от боли, Ведь так и бежать нам все время вдвоем. Это странный любовь, словно танцы в воде. Вся наша любовь, это смех не в. Божий партизане и полной луне, чтобы посым наблюдать из прозрачных ворот, как качается Москва. На гитарной. Ты не согнул лайна, лайна, лайна, лайна, лайна, лайна, лайна, за оранжевым зверем Ярким солнечным днем За прекрасным теплым зверем Поющим от боли Видно так и бежать Нам все время вдвоем